Всем привет! И сейчас я нахожусь на занятиях на школе блогеров. Я хожу в школу блогеров, и здесь я занимаюсь как стать хорошим ее блогером. На дне стоит мой преподаватель, точнее не сзади, а спереди, и помогает мне снимать. Он держит цвет. Спасибо. А вот, кстати, видео без света. На. Поэтому пользуйтесь светом. Да. Было... Там... <смех> вот такой совет для начинающих видеоблогеров. Пользуйтесь светом. И я научилась, как правильно снимать, как интересно снимать. И как правильно снимать. А что нужно сделать, чтобы, чтобы было интересно, что-то необычное? Надо необычно рассказывать. Как ты придумываешь все свои креативные идеи для канала? Что ты делаешь? Первое, что в голову придет. Вообще надо придумать сценарий сначала. Ну, а если снимать без всяких сценариев, то видео будет еще интереснее. Дети всегда знают, что сказать. Правда? Угу.